Спелеотерапия. Галотерапия это методы климатического лечения, основой которой является выдыхание микрочастиц соли. Галотерапия это солевой раствор на основе поваренной соли, а при спелеотерапии там соли хлористого калия. А галогенератором создается вот этот сухой аэрозоль и распыляется в основном только натрий хлор. Спелия камера, она воссоздает микроклимат подземных пещер в калийных рудниках. Это уникальный микроклимат, и э, механизм образования арозоля идет с помощью потока воздуха. Он э, образуется путем э, использования вентиляции, э, кондиционирования, и идет вдоль всей длины стены, смывая вот эти микрочастички солей. Кроме хлористого калия, там еще есть э, э, ионы натрия, магния, железо, цинка, флора, то есть там более состав такой э, глубокий и более лечебный эффект, э, эффективнее лечебный эффект, чем при галотерапии. Показания следующие. Снижение общего и местного иммунитета, кожное заболевание неинфекционного генеза, то есть это аллергические дерматиты, атопические, сибарейные дерматиты, экзема, псориаз, угревая сыпь все болезни дыхательной системы, особенно бронхиальная астма, поскольку ионизация воздуха приводит к отсутствию пыли и снижению аллергенов в воздухе, поэтому бронхиальная астма стоит на первом месте в лечении. Хронический обструктивный бронхит, частые трахеобронхиты, особенно у детей, частые простудные заболевания, как профилактика, заболевания лор-органов, это хронические синуситы, гаймориты, фронтиты. Танзилиты, фарингиты, ну и, конечно, аллергические риниты. Заболевания нервной системы с фобическими симптомами – это вот когда присутствует тревога, страхи, бессонница. Галлотерапия – прекрасный способ укрепления иммунитета, что, конечно, позволяет противостоять коронавирусу. Плюс моколитический эффект, то есть разжижение мокроты в легких, улучшение бронхиальной проходимости. Уменьшение отека слизистой бронхов, да? это способствует быстрому выведению мокроты из легких. Вместе с ней уходят и вирусы, и патогены, и бактерии, и человек быстрее поправляется. Плюс влияние на астенический синдром после коронавируса. Да? У человека восстанавливаются силы, увеличивается кровоснабжение, микроциркуляция, поскольку антикоагулянтный эффект оказывает да, галотерапия. Плюс эм, проходит астенизация. В общем, такой комплекс положительных воздействий, он ускоряет реабилитацию. Противопоказания следующие – это клаустрофобия, боязнь замкнутых пространств, активная стадия туберкулеза, онкозаболевания, все инфекции, в том числе острые респираторные с повышением температуры выше 37 градусов, обострение заболеваний крови, кровотечение любой локализации, беременность на всех сроках, психические заболевания, в том числе наркомания и хронический алкоголизм, печеночная недостаточность, почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, ну и плюс обострение хронических неинфекционных заболеваний. Поэтому перед началом лечения нужно проконсультироваться с врачом. Ну, рекомендуется два раза в год галотерапия по 10-20 сеансов, по 40 минут, и желательно ежедневная посещения, потому что если перерыв два дня уже эффект снижается.